Да, там очень смешной был значок колокольчика. И все. И ты б не умер. Просто взял, подписался на еженедельную рассылку новостных видеороликов на закрытом для сотрудников класса D канале Гоумид и на нашем основном. И многие этого не делали. Странно. И на этот раз мы отправляемся в Россию. Опять? Нет, смотритель, мы вызвали тебя по иной причине. Ты знаешь, что Объект 166 Сукуб вернулся в свою камеру? Конечно нет. Как я вообще могу про это знать? Она хочет с тобой поговорить и кое-что обсудить. То, о чем вы не договорили. Интересно, я понял. Тогда мы идем к ней? Ура! Опять Сукуб. Нет, сейчас нет. У тебя иная миссия. Какая? Но же, не ты мизи, доктор, мне уже интересно. Ты отправишься за шопингом и сбором информации для фонда. А в чем подвох? Ни в чем, на самом деле. Ты отправишься в самую обычную и абсолютно нормальную Икею. Ах, ну в чем подвох, говорите? Да, ты знаешь, просто нужно будет походить. Поборотить по Икеи и посмотреть, есть ли что-то там странное. Ладно, раз нет подвоха, ну тогда поехали. Серьезно? Что? Вы видите что-то необычное, Смотритель? Да нет. Как вы и говорили, абсолютно нормальная, ничем не помечательная Икеа. Вот вообще ничем. О, слушай, я тут, кстати, увидел сотрудника. Ау! Я здесь. Ясно. Мне не нравится ваш тон, смотритель. Продолжайте исследование. Персонал, вот сейчас э, спрошу у них... Что вы видите? Они странные какие-то. Здрасте, подскажите, где тут стулья продаются? Док? Эм. В общем, тут с ними не, не все в порядке. Смотритель. Это объект SCP-3008, крупная розничная торговая точка, ранее принадлежавшая IKEA, популярной мебельной торговой сети и носящей ее название. Человек, проникающий в этот объект через главный вход и затем покидающий поле видимости дверей, обнаруживает себя перемещенным в объект 3008-1. Это перемещение обычно остается незамеченным потому что с точки зрения жертв ничего не изменяется. Как правило, они не осознают произошедшее до тех пор, пока не попытаются вернуться ко входу. А сразу сказать? Ладно, вы видели, какой блин она высоты? Я не могу даже увидеть потолок. Жесть. Слушай, а скажи реальную цель. Зачем я здесь сдох? Твоя цель выжить здесь и добраться до ближайшего города. Так они его называют. Чё? Какой город? Это же магазин. Да, но ты не первый человек, который попал сюда. Есть другие. Здесь пропало более тысячи людей, по неофициальным данным. Так я могу тоже здесь исчезнуть? Я думаю нет, но все возможно. Класс, ну давай исследовать. Кстати, тот персонал не очень дружелюбный, они какие-то слишком странные и неразговорчивые. Док, я тут вот хожу и даже не вижу конца этой икеи. Она действительно бесконечная? Никто не знает, но ты можешь это выяснить. Наш последний сотрудник, который зашел сюда, пробыл здесь 6 месяцев. Что? Ты серьезно? Господи, как же здесь крипово. Эти Тем... надписи, это музыка. Так, тут выключился свет. Чё за херня? Это нормально. Найди укромное место, вооружись и жди. Постарайся переждать эту ночь. Что? Зачем вооружиться? За... А? А ты не мог бы сказать это немножечко раньше, до того, как потемнело здесь, а? Я был слишком увлечен изучением данных. Жесть. Благо здесь есть фонарик у меня. Ну, с моего телефона. Смотритель, прислушивайся к каждому шороху. Сотрудники IKEA могут напасть на тебя в любой момент. Они могут напасть? Да ну ладно. Ах, ну, вы меня хотя бы могли предупредить. Ладно, попробую найти какое-нибудь место, чтобы переждать эту всю херню. Надеюсь, все будет нормально. Док, я даже выспался вроде бы. Ой, блин. Молодец. Продолжай исследование. Попробуй двигаться на север. По нашим данным, там есть небольшое поселение. Я понял, но где тут север? Где север? Вы мне компас дали или нет? Мне вообще кажется, что я... Покажу по кругу, но, знаешь, отхождение по кругу, я не вижу ничего похожего. Постоянно все меняется. Да, это наш просчет. Но ну, тогда двигайся, куда ты думаешь, будет лучше двигаться. Это пока что. На самом деле, после выключения света, они очень агрессивно настроены по отношению к посетителям. Видите, они тут бродят, их тут много, но они достаточно спокойно ко мне относятся, вернее, нейтрально. Смотритель, постарайся найти поселение и выход. Тут совсем ничего нормального нет, только персонал и шкафы, полочки, разные вещи. Мне уже, малех, поднадоело тут бродить. Сколько еще здесь мне нужно находиться? Это музыка бесячая, я вывожусь верно от нее. Ночью все выключается, но какого хрена? Они без любой агрессии к тебе относятся, я смотрю. Так что все отлично. Ладно, буду стараться что-то найти сегодня. Это же можно назвать вторым днем моего пребывания, да? Так вот, сегодня как-то этих сотрудников слишком много. Аж стрмника как-то. Так, свет опять выключается. Я твою мать! Она бежит за мной! Вижу, смотрите, найди укромное место! Стол. Не, нахрен какой стол? Меня убьют. Ты цел? Ты цел? -хо -хо -хо. О, боже, я вроде бы ушел, но я ни хера не вижу. Ух, сука! Да они постоянно говорят, что закрыт магазин. Я должен покинуть помещение. Застрел. ах сука, ай! он меня ударил, док, мать его, это было дико больно, о боже мой, еще что-то шепчет мне прямо в мозг, в мозг, в смысле в мозг, да ты в моей че? голове какой-то шепот, да закрой а? ты свой рот, я стараюсь убежать и уйти ты с вашего странного магазина, нет смотритель, вам нужно находиться здесь, знаешь, иди нахер. Серьезно, меня достали ваше задание. Они интересны, но господи, я не хочу переносить эту боль. Окей, тогда ты сам за себя, Смотритель. Ладно, док. Извини, я немного погорячился. Меня правда пугает эта дичь. Просто на тебя кто-то с темноты нападает и это вообще ни хрена не круто. Хорошо, Смотритель, я буду тебе помогать. Я уже здесь второй день с тобой. Не переживай, все будет отлично. Да уж, отлично. <гает> <гает> опять он! Сука, боже мой, я чуть не умер. Что, Ты цел, тебя <гает> ранили? <гает> Нет. Смотрите, тут может будут еще плохие объекты. Будь бдителен. Не только персонал может тебя навредить, но и местные жители. Опять день и опять новые приключения, вау. И что мне здесь сделать? Как мне найти ваше долбанное помещение, вернее город? Скажи мне, их тут безумно много и они пинаются. Какие-то конченые. Смотритель, мне еще кое-что нужно тебе рассказать. Ну давай, поведай мне очередную историю.